Опс. Но я жив. Я жив. Я все еще жив. Да тихо ты. Ты пес. Ну отстань. Хотя тачка мощнее. Отстань. Я не хочу заново здесь ездить. Ты хочешь умирать? Я не хочу умирать. Отстань меня. Всем привет, с вами Сергей Сирион, и мы проходим гоночки в GTA Online. Да меня растирай. Каждый раз у меня такое чувство, что ты мудак. У меня вот нет такого чувства, я в этом уверен. Мне кажется, у тебя это чувство больше, чем у меня. А? Там вообще-то по карте нарисовано, что стрелочка кверху. И на въезде была я стрелочка. Я знаю, но я вперед проехал, так что я с другой стороны заезжу. А, я тебя вижу. Не волнуйся, буду. Не буду. Зачем 6 на 6, это такая санина? Ну, хз. Не запикивать. Хорошо, не буду. А это буду. Не знаю, ну может там дальше будет что-нибудь интересное. А что тут? Наверное, не берется. Ну, подъедь получше. Постой там. Да? Я, прям... да? Да. я надеюсь, мне хватит мощи. Эй, тут, если что, надо по алрайдику вправо чуть-чуть срулить, -чуть на крышу запрыгнуть. Понял, еще делать, а, а еще тут знаешь что, знаешь что, знаешь что здесь, знаешь что? Волрайд. Да. -а -а -а -а. Это было ожидаемо. Но он с бустерами в начале, поэтому как бы тут попроще. Естественно, с бустерами в начале. Нет, в смысле на самом Волрайде бустеры. Ёп, ты что за стыки, саны? Что ты, блядь? Там еще штыри будут будет Ну не знаю, не знаю, будут ли? Ну пока еще не было, но я уже в них всадился. <с opinions> да, немножко. Так, блин, я ничего не вижу. Ладно, так и быть. Там если что в конце волрайда она будет засейвиться. Я просто сейчас не затормозил, я что-то как-то перелетел хорошо Загрузил. Да, ну как бы я врезался в нее, по ней пропрыгал. Вот опять, но я засейвился стоять Ты взял чек нет, нет? ну какое да, не ну все. это я видел так я видел как на волрайд заехал так я надеюсь здесь Эт! блин но ну я пока И еще нет, не знаю не могу на него да ну не знаю а у меня здесь короче эти чуть... -то, как они платформочки а, нет, тоненькие я надеюсь на них нету бустеров ну, хотя там по, -по прямой, так что, в принципе, не страшно. Мне кажется, тут все читаем. Смейте. Там иду, что -то. Нет, нету. А теперь, исходя из моей интонации, думаю, я обманул тебя или нет. И тут уже на супре. Мне-то хорошо, она у меня прокачанная. Блин, Арбла. Было... Не знаю, я заехал. Блин, мы снижаем. Это. Я тут что подумал, надо было выключить личные транспортные, тогда у меня бы это супра не взялась. И мы были бы наравне мы это что -то, что -то. Там ты четвер. Всем известно, что ты читор. Нет. Как бы мне это известно, тебе тоже. Нет. Я думаю, это хватит. Неизвестно, что за чисто. Нет. Ну тогда ладно. Я, пожалуй, оставлю это без комментариев. Что, свечительство? Да. Но это не было признанием. Сразу говорю. Смотрел, что Смотрел. А где в конце это было? Сам орал, типа а. я тебя разъебал, да да так я взял следующий чек в смысле это через один от твоего так а тут куда мне говорил отормаживаться в самом конце я из-за этого принял чек а. ну так я тебе сказал притормозить оттормозить за шопе это как его не улететь и, и все типа сбросить скорость так Пожалуй, так заеду. Ти -ти -ти. Знаешь, ты отпусти... ты восклицательный а! знак дорог... пусть. Слабосиком, не жалея ног. Блин, вот пацанов. На, стык... на стыках лечивай На стыках летишь? Вспоминаю эту так что какие-то кривые платформы надо не упасть отлично еще э, дура что -то? застряла Лжу. я в телепорт и еще в одном и чек взял и что-то еще так о, -о, о какой взять зеленый Ну, верхняя платформа зеленый возьми зеленый и я был прав короче лёха когда возьмешь телепорт Зелотную, когда возьмешь телепорт потом возьмешь еще один телепорт возьмешь чек там будет херня какая-то бери зеленую то вдруг ты бы не понял а еще здесь тачка из форсажа пятого какая... большая высокая ты ж смотрел а нет не пятый а? не пятый а? обманул шестой Танк? Нет. <laughs> Помнишь, если ты смотрел. Там типа. Я не помню, та, пятый форсаж, а помню второй, может третий <laughs> Ладно. Ну, короче, и там танк, это. И танк, ну тоже. танк это, ладно. Там это. О, я на батаре. Там может, была. Форсаж. Да нет. Я Танч, уже. Я Танч, уже... Я нет, понял. я уже другую Танч, взял. Нет. <laughs> Там, короче, когда они на по э, с поезда тырили тачки, там такая херня подъезжала близко к поезду. Типа там подвеска вообще сочная для это песчаных дюн и все такое. Песчаные дюны? А какие дюны еще бывают? Я а не знаю. Сделали или что, <laughs> не знаю. Но обычно называют песчаные дюны. Прям вот так, словосочетание именно такое. Ой, глупая машина. Не, хотя нормально. А, -а, а, я не доехал. Там, короче, интересные вещи, элементы. Ты где? Ты доехал? Ты на велорайде? Тормози! <с jeune> не сейчас! Ты заселился Ты заселился Ты взял чек? Я ожидал, что ты упадешь, ждал твоего падения. Я падал, поднимался, <падал> <падал> <падал> Короче, сразу говорю, там нигде нету бустеров А смеялся, <падал> Ой, а куда тут надо? Понял Оп, взял чек. Хорош. Берись выше, еще выше. Взял чек. Отлично. Все. Можно ехать дальше. Надо было сказать нет, да? Да я все равно отрезался. Обмануть меня вздумал. А я бы сказал, еще раз. Ну тогда я пущу тебя вперед Повзрывай там пожалуйста бочки Ну едь, я, я, я тебе уступаю Давай даже подвинусь Опс. Но я жив Я жив Я все еще жив Да тихо ты Ты пес Ты просто пес Переедешь, не финишируй пожалуйста дай мне доехать да стой! стой! я врезался! нет ну ладно я тут времени много таки да блин не Я че куда нет черного хода ноу хома Блин, наверное, не упасть только. Все нормально, я смог. Какой ты жук? Ну, свингер, в В принципе, нормальная тачка. Только название меня смущает, ну да ладно. Поменяемся, тачка, да. А я шутку травил. Да я понял. А такого джигла в мне не жарко. Ну, там Шоколе. стенка такая-то жирная, и там, наверное, теплоотражателики не стоят. вообще, типа, насколько я знаю, типа там во всяких ламбах, еще там в чем-нибудь <doit> двигло за спиной. Там, ну, как бы ощущается тепло. То, что за спиной, она прям в сиденье. Ну, я понимаю, ну, как бы, типа, ощущается, что тепло. Но, типа, не жарит именно. О. Многоэтажный скилл тестик на память. Ты что запустил? Я не знаю, я поеду сюда. И с пока что лопер. это, наверное, правильно. Я на приехал. А я нет, я нормально проехал. С так. Какую бы взять? Ладно. Надвигло... Что-то я сплюкнул. Что... Ну, ясное дело. Ты внизу сейчас, да? Смотри да, куда. Вот сюда. Ну, я так и планировал сделать. Ну, ладно. Так. Здесь я еще не выбрал. Ну, точнее, я в прошлый раз выбрал, только я не заехал. Я упал с нее. я о вроде нормас ну хотя хз это не точно ну в смысле это катит но типа тут разделение пополам. так не упади только тут не разгоняйся там надо засейвится там оттормозиться надо будет хорошо ты понял да в кольце так, надо сейчас аккуратненько как-нибудь упасть. А, потом по это... Да. Так, э, тихо, нет, не туда, нет, это пёс. Блин, надо засовиться в кольце братан. Прям надо. Что, не, не да, блин, я уже третий раз не долетаю, либо я перелетаю. ну блин, я не могу, у меня не получается. Ой, я, я еще я могу тебя спихнуть все это Ой, это давай, давай не будем. Интересно. А вот давай не будем. А то я тебя потом так спихну. Да ладно, это просто Да и че? Ну закрепление. Ну это закрепление. Я не могу в кольцо засеяться, а ты тут вот мне еще мешать теряешь. я Я ты не мешаю? Так Жукан. Хорошо. Так. Блаб, твоя воля. Ух. Так воль то у меня есть, я не хочу. Так, смените мне плестачку. А там после стрелочек там спокойно у нас засовится без всякой фигни, да? Mm -hmm. Вот когда в кольце засовился после стрелочек, конечно, она спокойно. Да, ну, короче, уже не надо. Ah, ты в какую да, ездил? Как бы... Ну я там притормозил один раз. Не, ну вот да. ладно. Ты в какую ездил? Я не помню. В смысле, ты не помнишь, то что, что оттуда? В смысле оттуда? Я там уже проехал, думал давно. Ну, блин, там недавно был, ладно, поеду в это. До, до Ой, не то. Стоперы. Не то пальто. Так, да, не то пальто. Так, я понял, мне нужно на другую сторону. Хотя вот можно залайфхачить, конечно. А может и нужно залайфхачить? Нет, не нужно. А ладно. Нужно. Нет, не нужно. Так, теперь аккуратно спрыгнуть. Короче. Ах, блин. Вот хорошо. ты чё слышь пёс я тебе дам по щам. Так, я думал ты хочешь задумку автора петь. в смысле задумку автора я так по задумке автора еду так я на стрелочке упал Нравь. отойди от меня отойди Лёша. да уйди а ты жук, кулхозник. ну Лёха, ну отстань ну отстань! Ну отстань! Что? Хоть тачка мощнее! Я не хочу заново здесь ездить! Ты не хочешь умирать? Я не хочу умирать! Отстань от меня! Да! Сина! Мне ты понимаешь, чтобы с самого начала ехать! Это задумка автор! Пожл ты жопу! Гад. Я тебя припомню. Отстань. Там еще. На штыри налетаешь, понял? Да, с перехода сразу. Mm, нормально. Ну, ну, что я в, там... Вот... Как да. только я засеюлюсь в кольце, я тебе покажу, как надо штыри проходить. <laughs> я же мастер по штырям. <laughs> Да-да-да, второй смысл, я тебя понял. Не по тем штырям я мастер. Блин, Не, я засынулся. А, а то я самонадеянности роплил, как бы, когда ты сказал про второй смысл. Еще больше? Да? Да, Нет, лучше тебе Не отстань от меня. Пс, парень тебе нужна помощь? Нет. Спасибо, спасибо, я как-нибудь сам с этим. Я это аль альтруист. Брат. Альтруист? Не, это ничего не дает. Будь альтруистом Что? ради Бога. Так я встану брюхом, а ты обменяй за совет. Да не. Сейчас, сейчас все будет. Разгон. Вася! я взял чек. Я сделал это. Ты на какую ездил? Я не помню, они все одинаково. Ну я понимаю, что они все желтые, но все равно. Ты же мог запомнить. Они все желтые. Так, я так понимаю, это. Но это же игра, ну, как бы, открывать, как бы новые, горизонты, Это то не то, не то. А куда там надо? Просто надо, да? Так, я понял, то в другую четверть. Так, вот и поедем здесь. А здесь восклицательный знак меня подождал. Но я видел там какую-то рампульку маленькую. Так, восклицательный знак, пусти меня, пожалуйста. Я не знаю, как ты в этот восклицательный знак попался. Я не знаю, я еду, еду, он прям перед мордой. Я там два-три два, три раза проезжал, по мне нормально было. ай яй яй яй ай Не в ту четверть прыгнул. Тут-тут-тут-тут-тут. Что-то совсем с управлением не то. На. Да. Всем все плохо. Плох. Не хватает. Чего не хватает? На. Да. Тогда управление улучшится. Короче. Я под всегда лучше уже. <с Leave> Это отмаза всех. Дратути. Ой, а я что-то не заехал, меня что-то закрутило. Так и быть. Я думал обмыть клаву. Так, ты говоришь там где-то прутики Ага, я их нашел. Одни объехал, вторые объехал, восклицательный знак объехал стоперы, бустеры, еще один восклицательный, не восклицательный, не понял. Шо? Я еду дальше. <laughs> так, Блин, а тут раз. сочные стыки, еще один волрайдик, еще выше. Харя еще, Так, еще один наверх, харя Так, что делать, делать? Сейвимся, сейвимся. Все, я взял чек? Че? мне кажется, это просто проходило. Ты... Нет. Задор... Нет. Ну я взял типа чак уже следующий. Чтоо? А что тебе не нравится? Вот. Ну, я на штыри налетаю сюда. Ну не всегда, как бы Ну, хз, соглашусь с тем, что мне залачило. Может у тебя это? А, тачка игры да ну Нет. Я отключил. Странный, вот эти странный. личные транспортные. У осталось 5 чекпоинтов, но я типа уже на финише, условно, типа тут платформа. Ну чё? Чё, ты, Вс, Сдался? Я сдался сразу, какое дело? Я думал, как только Волрайт увидел. надеюсь долечу Оп, и не сдали отлично ладно ребята всем спасибо за просмотр всем удачи всем пока